Бурение на воду малогабаритной буровой установкой скважины глубиной более 100 метров – это миф или реальность? На данном объекте начальный диаметр бурения скважины – 190 мм под 159-ю обсадную трубу, зум объемом более 10 метров кубических. Это очень правильное решение для бурения глубокой скважины, и тем более на сложной геологии. Внимательный зритель без труда определит точную глубину по количеству инструмента, ведь каждая бурельная труба длиной 3 метра. Конечный результат – это наличие воды в скважине. Ну а до начала монтажных работ надежно закрываем готовую скважину и переезжаем на новый объект.